Итак, ребят, наш марафон продолжается несмотря ни на что. Мы проверяем всех на выносливость, мы проверяем всех на работоспособность и на, как говорится, аэробные нагрузки и на все остальное. Посмотрим, кто дойдет до конца ноября, до конца запланированного нашего марафона. Я знаю, что многие уже успокоились, что все наши встречи записываются, поэтому все успокоены. Я посмотрю в записи и так далее. На самом деле, я считаю, что личная встреча, когда ты присутствуешь в реальном времени, никогда не заменит записи. Я считаю, что просмотреть записи, это, конечно, да, когда уважительная причина, но 50% эффективности она просто от нашего успеха отрезает. Но, как говорится, нам решать, кому успех, кому не успех. А сегодня у нас потрясающая встреча. Спасибо огромное, Илье. За то, что в, в сумасшедшем ритме, в рабочем, он не забывает, не забывает про наш марафон и помогает его вести, помогает давать нам, русскоговорящему сообществу, понимание а, с, а, концепции «Дезиндотек». А, помогает формировать мышление, лидерское, инвесторское. И вот сегодня у нас очень интересная встреча. Илья пригласил к нам на встречу Майкла Фауст. Это один из очень крупных, очень ярких лидеров нашего сообщества, очень эффективного, продуктивного, результативного. И самое главное, что я думаю, что у него есть какие-то такие особенности в его модели работы, которые, которые отличают только его. Нам было очень э, интересно послушать, как он это делает, какая, какой у него подход в бизнесе, что он прежде всего видит сам и что он передает на, своим людям, какие методы в своей работе он использует. Вот, потому что на сегодняшний день, я думаю, Илья сейчас расскажет о том, насколько это результативный лидер. Вот, Илья, я полностью передаю микрофон тебе. Вот, и у нас не очень сегодня большая будет встреча, у нас не очень много времени, но я думаю, она будет очень горячая и интересная. Катя, большое спасибо, друзья. Сегодня да, у нас по регламенту максимум 40 минут. Да, я Хотелось бы в 35 уложиться. Вот, я сейчас сам нахожусь в, в Алмаке, в Казахстане. Мы, мы провели здесь шикарнейшее событие. До да, постоянные встречи. Завтра я отсюда улетаю. Вот, у нас я думаю, очень сильно стартанет этот рынок. Вот, заходят хорошие лидеры. Я думаю, Казахстан еще подаст хороший пример для русскоязычного нашего сообщества ДЕЗИ. Вот и я рад, да, что в этом тесном графике как раз у меня выпало это окошко, да, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы провести этот марафон, о котором мы которым мы анонсировали еще на прошлой неделе, да, и рад пригласить своего товарища, который я очень давно знаю, это Майкл Фауст. Мы познакомились еще в Австралии много-много лет назад, вот потом в Таиланде много раз встречались. Это один из тех людей, кто пришел в Дези на самом старте, на предзапуске еще, да, можно сказать. Вот мы подготовили несколько базовых вопросов для Майкла, да, и я буду то, что буду говорить, переводить ему на английский, и то, что он будет говорить, я буду переводить на русский. So, Майкл i'm gonna i'm gonna talk uh, of course i'm talking to them in russian so i'm gonna translate to you in english and then when you speak sure. english i will translate in russian so what i just said is uh, you know it's a very busy time now in kazakhstan as we open new market here and i'm pretty sure kazakhstan is going to be one of the biggest markets uh, uh, you have your own experience uh, yes. doing business in this country so you know potential of this uh, wonderful country and uh, uh, i'm happy that uh you know we have time now to to to talk about Daisy business from your uh experience from your background so I told them that uh I know you for many years we met first time in Australia then we met multiple times in Thailand and you joined Daisy from uh from pre-launch basically from pre-registration phase from Perfect. the very beginning uh, so this is what I told them uh and uh uh uh let me just maybe continue little bit in sure. Russian, then I will translate, and then we'll switch into questions, right? because okay. we don't have much time. Yep. Uh, значит, Майкл uh, – это один из людей, если, если вы находитесь, uh, кто-то из вас, да, неск не, несколько людей, я думаю, лидеров, находится в чате пейсеттеров, вот вы видите, uh, активно Майкл uh, пишет посты, создает инструменты, очень помогает сообществу, Майкл uh, обладает uh, незаурядными способностями, uh, сухо и сжато подавать информацию. Вы знаете, очень мало людей умеет это делать без воды, абсолютно четко, он может послушать зум, и еще зум не закончится, а он уже по пунктам Буквально по, -по, -по, по порядку, да, все распишет. Основные все постулаты, основные моменты с этого зума. Да, то же самое с презентациями, то же самое с обучением. Вот все сообщество Майкла знает и ценит, да, потому что он обучает большое количество людей. То есть он выдает свои инструменты для вс... не только для своей команды, а для всего сообщества. Ну, кто говорит по-английски, да. Вот, соответственно, у Майкла огромнейший опыт он вы не поверите, 35 лет в этом замечательном бизнесе, домашнем бизнесе, реферальном бизнесе, MLM-бизнесе, назвать как хотите. вот И, естественно, за это время он множество раз создавал огромные структуры, вот международные структуры. Он был, в частности, в Казахстане, где я сейчас нахожусь. да У него отличные воспоминания. Говорит, классные люди, классная кухня и шикарнейший рынок. вот И поэтому я не буду больше разгаляться Uh, на представление Майкла. Да, давайте мы перейдем к делу. Сейчас я ему переведу то, что я сказал, и мы непосредственно перейдем к вопросам-ответам, потому что мы ограничены во времени. So, Michael, I told him that you've been in network marketing for 35 years, is that correct? Uh, 33 years in February. 33 года скоро будет в феврале, как он uh, в индустрии MLM. Да, это, конечно, огромный Uh, and uh, I told him that of course you build multiple times huge organizations uh, so you've traveled a lot uh, and uh, also uh, you uh, have a gift uh, to to create uh, very nice uh, and clean presentations and training materials uh, in English of course uh, and uh, uh, also to Uh, pick some bullet points uh, from zoom calls etc etc so and you share those tools with all the not just with your team but with the whole community and that's why people really appreciate what you do and uh, if somebody from this call you know if they are in global paysetters status uh, group so they of course they know you because every, everybody knows you. So everybody see uh, how you're helping uh, the community so this is what I told them okay. and if you don't If you don't mind so so let's switch maybe you have something to say in the in the very beginning and i will translate and then we switch uh, into q a session yeah i just like to say uh hi to, hi to all the kazakhstan people i've got great memories in fact one of my most fond traveling memories is from my time in in kazakhstan back in 2007. right it's uh michael this this call is not for kazakhstan market it's for russian speaking market it's just okay it's uh it's oh, okay just, so you okay yes yeah. uh i would say that Kazakh leaders from kazakhstan now they are doing even in this hotel where i am now right yeah. so they're doing like down if you if you come to the lobby they're doing yeah. multiple meetings right now well, i've i've, I've, big, I've yeah. done i've done uh 10 000 people presentations in moscow i've done in uh Ekt and in vladivostok so i've traveled throughout russia Майкл за well, uh, so, yeah, well. right, right. uh, uh, его богатый опыт в этой индустрии. Да, он был и в России, он выступал перед 10 -ти аудиторией в Москве, он был в Екатеринбурге, он был в Владивостоке, Украине, Казахстане. Вот и имеет хороший опыт работы на русскоязычном рынке. И всем передают привет и рад, что рад uh, присоединиться к сегодняшнему звонку. That's great. That's great. Ten yeah, people. Yeah, yeah. Something yeah, not, not many people. In in the, in in the middle of winter, I remember eight people being crammed into a car that was only meant for four people to take me to the event. And some some great memories, great memories of the people. They were absolutely fantastic. Он помнил, да, как это, холодной зимой в Москве, да, ехал в машине, где было четыре. 4... Четыре человека, было очень тесно. Они отвозили его на этот ивент. Вот, и как бы у него фантастические воспоминания вообще, в принципе, о всех этих русско русскоязычных рынках и странах. Окей, uh, okay, so, Michael, let's, let's dive in, because I'm, I'm really sorry, I got another another meeting after this. So, let's okay, try to try to be short. Uh, let's dive into questions. Uh, ребята, поскольку сегодня я реально я прошу приношу извинения, да, у меня так одну секундочку, one moment. So, you're asking what online systems do I use, as the first question. Yeah, I, I, I'm sorry. Uh, uh, so let's dive into into questions. Uh, значит, ребята, давайте первый первый вопрос, который у нас от лидеров да uh, просят рассказать, какую, поскольку все знают, что Майкл работает онлайн, да, какую систему онлайн бизнеса Майкл использует. So what uh, online system do you use for your for your for your for your Daisy and maybe some other businesses, right? yeah I mean basically I as you, as you know living I, I'm in Thailand I can't do business in Thailand so I do business international so I build my entire business online and uh, basically sorry yeah that's okay that's okay go ahead yeah so basically um when I got involved in Daisy I just reached out to everybody that I knew on Telegram WhatsApp Messenger every message system I possibly could But i also leverage facebook and youtube as the primary tools to build my brand uh Значит, Майкл находится в Таиланде, он живет в Таиланде, да, и он строит бизнес не в Таиланде, он работает на 100% в онлайне и строит бизнес международный. Соответственно, он для того, чтобы привлекать людей для онлайна, он использует социальные сети, такие как мессенджеры, да, такие как, собственно, Facebook мессенджер, да, WhatsApp, Telegram и так далее. И плюс он строит бренд, он всегда сторонник построения бренда и строит бренд через Facebook, через YouTube. Yeah, and the reason I use Facebook and YouTube because Facebook's uh, As far as the biggest audience globally, it's very easy to to find out about the person that you're prospecting. You can look at their profile, look at their timeline, and gather a lot of information about that. And you build your brand. Also, YouTube, from a video point of view, we know video has the biggest impact, and you can not only showcase your own talents but also educate people about. Crypto, about DAISY, so it's very easy to actually attract. So I do a lot of the education through Facebook groups and through actually YouTube videos to actually build my brand. Yeah. И почему он строит бренд через Facebook и YouTube? Потому что, на его взгляд, это две социальные сети, в которых наиболее легкое таргетирование. Да? В Facebook ты можешь выбрать конкретных людей, конкретные страны. Вот. И он проводит очень много образов производит, генерирует очень много образовательного контента, естественно, на английском языке, да, мы говорим, и работает на фейсбуке в группах, презентуют там, и в том числе на ютубе, да, потому что YouTube это, естественно, номер один сайт, где можно помещать видео, да, и все смотрят YouTube. Yeah, and the question was asked, you know, how often do I make new tools? In the initial launch phase, I try and build as much content Uh, tutorials I try and give because I know that people when they get involved in a business in a in a, in a in a new actually language area or in a new country they're looking for you know how do I fund my wallet how do I join how do I buy crypto so I try and build as much educational material so I become the actual go-to person where people go to for resources uh I was not также был один вопрос, да, как часто он обновляет вообще инструменты для своего бизнеса, как часто он создает инструменты. Он говорит, обычно, когда он начинает новый бизнес, онлайн-бизнес, он создает наибольшее количество по возможности инструментов, базовых инструментов, которыми все пользуются. И именно вот эти инструменты э, в команде Майкла, и может быть не только в команде Майкла, используются всеми для Uh, ну, для дуплицирования, да, то есть мы говорим о базовых инструментах, таких инструментах, как, как установить криптовалютный кошелек, да, как произвести оплату пакетов и так далее и тому подобное. Yeah. And then basically, once you've got the initial foundation of content built, I then, as far as promotions, any changes in the pay plan, uh, anything that's actually newsworthy, I try and be the early uh, early adopter, the early, early mover to get content out there and try and dumb it down to simple language. So my, my gifting is to take the technical and make it simple and educate people how to, how to use that. Yeah. Uh, и uh, у Майкла есть дара, о котором я уже говорил. Он может взять какую-то сложную информацию, технически может быть сложную, адаптировать ее для обычного человека, сделать простые инструменты, доступные uh, всем uh, понятные uh, инструменты. Uh, michael i just see another question from from the audience from one of our leaders so do you uh, do you do business with uh, non-english speaking uh, people currently or majority um, of, yeah or the, the, the, the vast uh, majority of my nothing. market is Eng english speaking but i do have some other language teams who actually translate some of my content but my my, my main market is I mean, I have a lot of leaders who grab my content and translate it into their own languages. So yes, right. Uh, uh, Alexey, работает преимущественно на английском языке, вот. Но есть лидеры, uh, которые uh, на других рынках с другими языками. Они переводят его инструменты, которые он создает на другие языки. То есть uh, такие случаи тоже есть. Он сам работает на рынке. Uh, okay, so let's move to the next question. okay next question uh, was what I like the most in the DAISY in a business. Right. So let me also tell them this question because yep. they, they don't know. So uh uh следующий вопрос что в бизнес модели DAISY and the tech or Michael выделил uh для sebaces yes so what did you like the most uh in this business model when you when you joined probably or maybe even now well as yeah it's I got involved because of relationship with you that was our initial initial initial contact and then the fact that everybody was talking about it, so I saw an opportunity to capitalize something that had massive momentum behind it and. The, the actual credibility of endotech that was the, so I'll let you transfer that that was the reason I got involved, and then i'll talk about why why now. Yeah, right. Uh, значит, было три основных фактора, которые Майкл мог бы выделить. Uh, почему он вступил в бизнес -дейс? Первое – это его личные отношения со мной. да, То есть мы давно друг друга знаем, да, мы дружим. Вот, uh, это фактор доверия. Да? Второе – это фактор доверия. Еще до вступления в Дэзи он знал о он человек осведомленный, вот, и наводил свои справки и имел высокий уровень доверия к компании Endotech. И третий фактор – это, скажем так, очень массовый моментум, то есть бурный, бурный такой, как в хорошем смысле хайп, который существовал еще до запуска Дэзи. То есть еще, может быть, кто-то из вас не помнит, но за два месяца еще до старта с ноября. 2000 -го года очень многие в онлайне знали про Дези и к Майклу очень многие обращались и он знал что в Дези можно хорошо заработать это хорошая возможность потому что видел огромное огромное количество людей которые хотят заходить в Дези то есть он видел здесь возможность с большим количеством людей большим количеством денег вот эти вот три фактора сыграли ключевую роль yeah, as real world projects I look for projects that are going to survive outside the network <coughs> it's too many crypto projects I like can totally actually based on the on the networking community and if the networking community leaves or doesn't isn't happy the project fails so being involved with projects like Lyft uh the mining EnderTech, these are projects that are succeeding independent of the community but we can influence очень важно для него, когда он выбирает проект, компанию, да, фактор, uh, uh, скажем так, uh, долгосрочности самой компании, самого продукта и насколько этот продукт uh, будет работать, uh, если убрать uh, сеть, uh, вот, потому что очень много компаний на рынке, да, которые yeah, uh, строятся на бурном развитие сети, но ну, стоит этой сети встать по какой-то причине, да, иметь какое-то недовольство, вот, и компания просто скамится, перестает существовать. В случае же с Deasy, в случае с Endotech, он знал, что Endotech существовал несколько лет до запуска, активно существовал, да, то есть с алгоритмами на рынке до запуска Deasy это раз, да. он будет дальше существовать, и нету такой прямой зависимости от сети Дейзи, да, от сообщества Дейзи. Это раз. Потом есть отдельные направления, такие как лифт, такие как майнинговые направления, которые мы собираемся запускать. И видно, что продукты, они сами по себе существуют, и Дези это лишь способ маркетингового продвижения этих продуктов. Yeah. And as opposed to finish off you know, on that topic, it's, it's because it's suitable for both as far as the passive participant and the active community builder. And it's one of the few opportunities where we get to get passive profits we get the referral income and we get equity you know in, in 33 years of mlm i've never had equity in a project and so it so often the company goes and you're left with nothing at the end of it whereas this we, we get equity in a real public company uh, and uh еще он должен сказать Важна еще одна причина, это то, что здесь есть как, пассив, как возможность пассивного заработка для основного количества людей, для большинства людей. Также возможность получения реферальных вознаграждений, что тоже очень важно. Но он бы подчеркнул еще часть дохода, обозначил бы еще ту часть, это доход на акциях эндотека. То есть мы все знаем, что эндотек раздает свои акции сети. Uh, и он говорит, что за 33 года своего стажа в млм индустрии он ни разу uh, не участвовал в проекте, uh, где бы получал акции, и uh, потом uh, эти акции мог бы как-то откэшить. Да. Здесь мы говорим о серьезной компании, uh, и есть возможность, все владеют uh, долями uh, этой компании, да, и после IPO Endotech люди заработают деньги, и uh, это очень привлекательно. Yeah. Um, how do you introduce полную презентацию? Это следующий вопрос. Right. Uh, значит, следующий вопрос: uh, uh, как Майкл знакомит новых людей с Дейзи? Да? что он показывает в первую очередь? Проводит ли он полную презентацию? То есть какой у него механизм погружения людей, <laughs> новичков, скажем так, да, вот потенциальных партнеров в uh, Дейзи, да? информационного погружения? Right. Yeah. Um, I don't do full presentations it's that simple I, I basically actually build the relationship with people and I keep it very personally personal I spend the vast majority of time actually finding rapport with people to understand where they're at in life right now what their goals are what their needs are and match this as as a answer to their needs because as far as a motor vehicle you don't need to know what's under the under the bonnet in the engine to make a drive. You just need to know how to turn it on and, and drive. So I'm a big believer in keeping it really simple. And if people want the detail, that's why I create the presentations, the videos, the other tools. They can watch that in their own time. I spend most of my time and actually building the relationship and teaching people the, the, as far as the fundamentals. Yeah. Right, right. Значит, Michael говорит, что, во-первых, конечно же, он презентацию людям не, не делает. Вот, он основное свое время тратит на создание установления да, хороших отношений с людьми, он обсуждает с ними какие-то вопросы, какие-то потребности, вот чем они живут, да, чем они дышат, и пытается сопоставить их нужды с тем предложением, которое есть. Да, в данном случае мы говорим про Дези. На это он тратит основное количество времени. И если это сопоставление происходит, да если видно, что человеку интересны инструменты Дези, да, то он просто уже дает ссылки на заранее готовые инструменты на заранее готовые презентации, которые он записывает. То есть это автоматический подход, и он считает, что не нужно ничего усложнять, нужно просто общаться с людьми, строить с ними отношения, да, и использовать, конечно же, инструменты. Вот он полностью сторонник автоматизации и инструментов. И сам по себе бизнес достаточно простой. Да. Для того, чтобы быть профессиональным гонщиком, да, не нужно знать, там, как устроен двигатель твоей спортивной машины, да, то есть, ну, или просто, да, для того, чтобы быть водителем. Не нужно понимать, как это все устроено. И, <laughs> вот, и изучать, вот, да, можно использовать автоматически какие-то вещи для вот, дупликации. Что мы делаем? Yes. Um, how much do you right. invest in online tools for your business? Next question. Yes. Uh, uh, следующий вопрос. Uh, как много денег, как много бюджета он инвестирует в создание онлайн инструментов? Uh, делает ли он это сам? Uh, yes. And also, do you, uh, do you make those tools by yourself or uh, uh probably yes, in your really case, you, re you recorded by yourself race right, as far as I know uh yes mostly. um um uh, yeah I've basically learned to be the master of many things so I, I learned how to build content but again I think it's actually leveraging other people's skills now not everybody has that gifting to create their own content so I think the secret is try and leverage people who do already create the content if you're spending all your time trying to be an online expert and a guru and, and i mean i've been doing this for 30 years i've been working online for 20 years to try and duplicate my 20 years of experience for a new person it's, it's going to take them too long so if you've got a talent for that already leverage it but otherwise leverage the tools and just focus on the fundamentals of actually building a relationship getting people on board getting them started making some passive income and teach them how to no. share он говорит, что у него больше 30 лет опыт, о чем он сказал в MLM, и 20 лет он работает в онлайне. И поэтому у него накопился достаточный э, опыт, э, багаж, знаний, как создавать инструменты, профессиональные инструменты для бизнеса. И поэтому он считает, что э, другие люди, они просто могут использовать его инструменты, потому что объективно действительно очень классные. Э, и тратить свое время не на создание инструментов, потому что это тяжело продуплицировать, да, а на построение э, связи, отношений с людьми, да, выстраивание отношений. Э, вот, э... Yeah. uh right so yeah because uh, I think too many people are trying to create the perfect website the perfect sales funnel the perfect video and they spend months and months and months trying to do that while somebody's just out there grabbing somebody's tool and just putting it to work and has already made their fortune by the time the person creates their perfect marketing tool это очень хороший момент, да, Майкл говорит, что потому что очень многие пытаются быть uh, умнее других и создавать свои какие-то инструменты, они uh, многие являются перфекционистами, создают длительное время какие-то видео, детальные объясняют, показывают. Майкл uh, говорит, в то время как другие просто используют видео лидеров, ну, например, в данном случае видео Майкла, да, и пока те умники создают свои инструменты, вот люди, использующие инструменты Майкла, уже зарабатывают реально по факту деньги, да, и строят структуры. И вот поэтому не нужно ничего усложнять, вот можно пользоваться тем, что есть, вот, и дуплицировать это. Да, и говорит, основное количество времени лучше создавать именно на на сам процесс построения отношений, да, на дупликацию, нежели чем на создание каких-то именно своих собственных инструментов, потому что это недуплицируемо, да, не могут люди все создавать свои инструменты. Uh, so, right, so, so, Michael, do you, do you spend, like, significant budget for uh, creating those tools uh, no. in your online business? Camtasia uh, uh, uh, for... is the software I use to create the videos. It cost me a couple hundred dollars. And that's it. Um, I probably spent no more than a few hundred dollars on the software to create the videos, and that's it. I mean, telegrams free, YouTube's free, um, Facebook's free. Yeah. Uh, and да, был вопрос, как бы как много денег он тратит да, на создание этих инструментов. Он говорит, камтазия, да, это софт, на котором записывается видео, многие знают его, да. Вот строить там 200-300 баксов, может быть. Telegram бесплатный, говорит, Facebook бесплатный, YouTube бесплатный. Поэтому в принципе создание видео инструментов для него не. Uh, является uh, затратным, да, в фин фин финансовом смысле. Yeah. That's right, that's right. Uh, uh, uh, self-taught, I, I self-taught myself. I, I didn't go to any, any school or any classrooms or any lessons or courses to learn how to do this. I just learned by trial and error. Uh, и Майкл говорит, что он самоучка, он сам обучался созданию всех этих инструментов за годы, да, он не посещал никаких... Uh, классов, не, не брал никакие частные уроки, да, не учился ни у каких гуру uh, вот uh, создания инструментов, да, он сам этому научился и в принципе их создает. Uh, so let's dive into next question. Uh, about the DAISY pay plan. Or what do I say about uh, yes. it? Yes. Uh, uh, хороший вопрос. Uh, как сетевик с большим опытом, с большим стажем, что бы Майкл сказал о нашей реферальной программе, да, маркетинг-плане uh, DAISY? uh so let's see what he's good I don't know what he's going to answer let's see what he says okay. so having design compensation plans for my own companies and for other people helping the companies launch what you're trying to do is that uh, uh, uh, uh, those drive behavior a compensation plan is a drive behavior so I'll let you transfer that first right. and I'll, right. I'll go into во-первых, Майкл, он не просто является каким-то рядовым дистрибьютором или что-то, он создает свои компании, да, он занимается консалтингом, и он отлично знает, как создаются маркетинг-планы, и как человек, который создавал их, вот, и понимает, что в первую очередь маркетинг-план создается так или иначе для того, чтобы вызвать определенное поведение, да, для того, чтобы… Uh, грубо говоря, это как почерк компании, да? через маркетинг-план ты хочешь вызвать определенный, uh, uh, ну, определенную реакцию да, и определенное поведение в сообществе. Yeah. So the DAISY Pay Plan rewards people for their initial activity with their actual direct bonus and the matrix bonus. So you've got some immediate income. People like to see something. As soon as they do the work, they're immediately being paid. Uh, в реферальная программа DAISY, она дает возможность заработать сразу же через прямой бонус и матричный бонус сразу же, мгновенно, да, на свой кошелек. И, естественно, люди это любят. Все хотят получать деньги сразу же, вот и uh, это очень хорошая часть маркетинг плана. To put more money in to increase their tiers. И наличие 10 матриц в Дейзи, он считает это очень классно. Почему? Потому что здесь есть стимул, встроенный в маркетинг для людей, покупать большие пакеты и занимать места в большем количестве матриц, структур, да, чтобы не пропустить комиссии. И, естественно, для upline, для любого лидера, кто строит свою структуру, это очень классный такой встроенный мотивационный инструмент uh, для увеличения товарооборота. И the best part of it is on the back end that there's incentive for everybody to ensure profits being made. You know, Endertech wants to make profit because they don't want to list their company company based on the success of their trading. We want them to make profit because whether people withdraw or compound, we get paid. Uh, and, uh, cool marketing резидуальный доход. Он хорош для всех, он хорош для эндотека, потому что, естественно, эндотек зарабатывает именно на комиссии с прибыли, да, когда есть результат трейдинга. То есть они заинтересованы в том, чтобы трейдинг давал результат. Также лидеры заинтересованы в том же, в том же да, чтобы был результат трейдинга, потому что тогда они получают резидуальные юни комиссии. Ну, естественно, клиенты также заинтересованы. То есть это очень классно продумано. Yeah, I mean in a lot of pay plans, you don't want people to withdraw because you're know, pulling money out of the system. We don't care whether they withdraw or keep it in. We, we get paid both ways. I think that's the great thing is you're letting people do what they want to do, but you're benefiting реферальных программ нет никакого стимула для спонсоров, когда ваши партнеры, ваши клиенты выводят прибыль. Ну, если мы говорим про финансовые инструменты, да, и поэтому, грубо говоря, не хотят спонсора, да, чтобы, чтобы там деньги выводились, и так далее. Да? То есть это нет никакой выгоды. Здесь в Дейзи это выгодно, и поэтому спонсоры, да, ну как бы. Подсказывают разные стратегии, да, и, и uh, вполне даже заинтересованы, чтобы люди выводили средства, да, может быть, наращивали немножко, потом выводили. Вот это очень хороший такой встроенный механизм, uh, который выгоден для всех. And obviously, as far as pay-setter program, in most pay plans, you'd have to do millions, if not tens of millions of volume to get a share of the company turnover. Here, one concentrated effort of 30 days, and you've got an actual lifetime of, of passive income as well. И говорит пресетерский пул, да, пресетерский бонус – это тоже очень классно, потому что в большинстве компаний, чтобы получить процент от глобального товарооборота, ты должен сделать миллионные э, обороты, большие очень обороты, чтобы получить доли, доли от глобального товарооборота. В то время как здесь достаточно сфокусироваться на 30 дней после старта, создать определенный товарооборот, создать его один раз и потом наслаждаться пассивным доходом Uh, в течение всего uh, этого бизнеса Это тоже очень классный инструмент yeah and of course with the new added bonus pools the book bu to build a bonus and the achiever bonus you know we're now also it, I'm incentivized for the whole community to win because the more the whole community brings in we all get potentially to be rewarded from that based on our own activity so it's a win-win you know where a lot of pay plans uh it you're only incentivized to build your own community You're not really incentivized to build the entire community so the daisy plans very well balanced that you know people ask why do i continue to add value to the entire community rather than just my own team well that's part of what i do anyway but i get an indirect benefit by doing that as well right и вот это очень важная часть, да, задают Майклу многие вопросы, почему он своими инструментами делится не только со своей командой, но и со всеми. Он говорит, что, ну, в первую очередь, он делится просто из таких, из, скажем так, бескорыстных соображений, да, почему бы нет, потому что инструменты уже, раз они есть, почему не поделиться. Но также косвенно. Uh, он заинтересован в том, чтобы делиться с людьми. Почему? Потому что uh, вот эти вот пулы, пресс пулы, а также uh, промоушены, билдерские, ачиверские да, пулы, uh, они создают такую ситуацию, когда ты uh, заинтересован в том, чтобы люди из других структур также строили свой бизнес, да, приносили uh, деньги в трейдинг uh, и увеличивая товарооборот, потому что эти деньги, часть этих денег поступает в пулы, uh, и тем самым uh, больший процент, большую прибыль Uh, ты будешь получать из этих пулов. Вот эти вот пулы и пейсеттерские, и очиверские, и билдерские, это очень классный механизм взаимопомощи. То есть здесь каждый имеет мотивацию помогать людям не только своей структуры, но и также других структур. И uh, резюмируя, Майкл хочет сказать то, что маркетинг план Дейзи он очень хорошо сбалансирован таким образом. Здесь есть вот все эти компоненты. Right. last question is how many setters but I think it's more do I work independently or let them grow. I think that's the important thing is, you know, do I work with my leaders do i let them independently just go and do their own thing or do i work very actually closely with my leaders i'd say that's probably the question they're asking uh right uh, uh, uh, один еще из вопросов был да um, uh, сколько у майкла paysetter и uh, это люди которые самостоятельно uh, работают или это люди которые вместе с ним uh, достигают uh, роста и он помогает им работать yes so basically they ask uh uh exactly so they they ask you if your leaders or your pay set as they work independently or uh you you help them yeah uh, like on daily basis yeah i work very close with three-way calls with all my leaders and i encourage them that no matter how successful they are they should always be leading by example in the way they work in putting as far as a basketball team with michael jordan if you were creating a basketball team would you I'm on the bench would you leave Michael Jordan on the bench you wouldn't leave him on, on the you wouldn't leave your best player on the bench so basically I encourage people to bring their upline and bring their best leadership into the zooms into into the in, international support and training so I work very closely but you know I have some leaders who are very independent only ask me help when they need it but I but I encourage people to work very closely with their upline yeah right so yes I understand Значит, у него несколько, несколько позитеров в команде. Майкл, естественно, позитер лидер, вторую долю сейчас закрывает. И он помогает абсолютно всем, он постоянно делает эти самые тройные звонки. Вот. И он говорит, что было бы странно, если бы Майкл Джордан, да, он сидел бы где-нибудь там в запасе и не участвовал в баскетбольном матче. Вот То же самое с Майклом. То есть у него есть лидеры, которые работают обособленно, но он всех призывает. Uh, приводить uh, своих кандидатов на тройные звонки да, потенциальных клиентов на звонки вместе с Майклом потому что uh, потому что они эффективны они действенны. Да? То есть это такая система дупликации которая в его команде очень хорошо работает And you might be confident enough to do it yourself but the vast majority of people aren't confident so what you do people will duplicate not what you say uh и он говорит людям, он говорит людям что um, uh, они могут сами дуплицировать, сами строить э, свои команды и сами проводить подобные звонки, Но к сожалению, если им это комфортно и удобно. Но, к сожалению, в основном количеству людей это некомфортно да, и неудобно. Поэтому они приводят своих людей на звонки с Майклом. Вот. А люди, в принципе, они делают э, не то, что им говорят, они делают то что, то, то, что они видят. да, Они копируют то, что они видят, не то, что им говорят. Вот, Поэтому Майкл для них – это хороший пример для, для, для подражания. Рай, uh, right, so да, yes, yes, like в принципе, большинство вопросов вы уже затронули, которые есть в чате. Да. Ну, понятно, что Майкл работает с англоязычными людьми, то есть, ну, это уже было озвучено, да. Он работает в онлайне, то есть, да, 100% в онлайн. Не географического признака, да. Вот, а, а, работает такое... Такое... Какое значение оффлайн контактов в его системе по факту? Оффлайн контактов. 100% онлайн. Значение. Yeah, they're asking, you already answered that your business is like fully uh, built on uh, online system. So you fully like build your, your business online, but they're still asking you uh, uh, how, how big is percentage of your, uh, of your leads, of your friends uh, in days or maybe in other businesses? uh that you bring from your warm contacts from your off offline contacts um probably less than five percent of my business right. is warm contacts and, and in the last 10 years probably 98 of my business has been through online contacts but the vast majority of those online contacts have become good friends because I spend so much time on the relationships it's not a like it's not necessarily cold marketing I do a lot of work to build those relationships so Майкл yeah. right. uh, говорит, что пять процентов, наверное, его контактов, его партнеров, это люди, с которых он знает офлайн, да, в реальной жизни. Uh, основное количество людей это, это люди, которые контакты, которые он генерирует в онлайне. Uh, плюс говорит, последние 10 лет, наверное, основная масса 98% процентов его клиентов, партнеров, это именно люди, с кем он через онлайн познакомился, но не в зависимости от того, где люди живут, если он с кем-то общается, он также, конечно же, сохраняет связь и общается, продолжает с ними общаться, если они куда-то переехали в другие страны, как со своими соседями. Да, и Это очень важно. Let me read, I think maybe couple last questions. Ребята, я последние два вопросика зачитаю, еще мне писали, я помню, лидеры писали. Найти главное, где писали. Столько чатов и столько информации. And, and I'm not living on different places for the last the last eight years since i left australia so i've never been in one place except now for thailand where i don't speak the language and i can't do business here so i, I would encourage people to you know still work your offline market i uh, just happen to leverage the internet that's all да, и он говорит, что это не значит, что он не рекомендует строить бизнес офлайн. Просто он сам уехал из своей страны, из Австралии уже достаточно давно. Вот э, он, ну, собственно, родился и вырос в Австралии, да. Сейчас он живет в Таиланде, и по тайски он не говорит, поэтому у него ограниченное общение, да, и плюс как бы географически, допустим, он не в каком-то мегаполисе живет где много людей, поэтому он сам строит бизнес онлайн. Но это не значит, что он понимает да, важность офлайн э, бизнеса, да, и живого общения с людьми в том числе. Вот, поэтому не поймите его. Неправильно, так я попытаюсь найти еще парочку вопросов. Я не нахожу. Какую стратегию Майкл советует для новичков-партнеров? Но я думаю, что, Лариса, я думаю, что Майкл уже, в принципе, ответил, да, то есть это дупликация. Вот. И опять-таки, Майкл может посоветовать для. Я, конечно, могу его спросить. Вот. А, вот я вижу, да, я вижу, я вижу вопросы от Лены uh so they asked a couple last questions yeah. a couple last questions so uh for newbies who just joined daisy what strategy would you recommend most important thing is get into activity right away which means getting them those three-way calls lining up a three-way call with their upline to talk to their prospect don't try and present it yourself If you're a seasoned leader, yes, you're obviously not going to teach people how to do it, but for new people, get their contacts, get their best contacts in front of the experienced upline quickly, and they're going to learn more by watching what the upline does than people watching videos and trying to learn how to do it. The best way to learn is see it in action live. Right. Значит, Лариса, отвечаем на твой вопрос. Стратегию Michael Деновишков рекомендует такую. Если это, конечно, не какие-то там топовые лидеры, которые сами могут все презентовать вот, и достаточно опытные, а для обычных людей Майкл рекомендует не презентовать самим ни в коем случае, да, выводить на разговор, на тройные звонки со своими спонсорами, да, с кем-то из квалифицированных профессиональных маркетологов и yeah. тогда таким таким образом вот эти вот новые потенциальные клиенты они все это выучат информацию не будут смотреть какие-то какие-то абстрагированные онлайн ролики инструменты да они будут слушать реального живого человека пускай даже онлайн а человек кто привел этого новичка да он тоже будет слушать своего спонсора да и обучаться обучаться обучаться с каждым таким звонком и тогда возможно в будущем он сам сможет презентовать yeah. And also, earlier I'm I'm working width and depth. So I'm I, my goal is to try and do the first half a dozen, three-way zooms with somebody, and as soon as they're getting their people in, I'm working. So I'm working down three, four, five levels down to build an anchor underneath. So I'm trying to build strength because the more they have in depth and see it happening. They're more likely to actually stay in the business as well. And Michael говорит что он работает с глубиной на несколько поколений вниз, да, то есть на три, на четыре, на пять поколений, вот, потому что очень важно этот бизнес как бы заэкорить именно в глубину, вот, обучить их, и потом они уже дальше будут это все дуплицировать. So, and the last question is: uh, When you started Daisy business, uh, what kind of investors uh, uh, you brought into this business? So, you targeted uh, to, to bring into Daisy. I reached out to everybody. <laughs> I, and I, literally, I mean, I went through all my WhatsApp chats, all my telegram, all my messenger, every, every content that I have. I didn't worry about who was interested, who wasn't. I took massive action in that, in that month prior to launch. And in fact, for 11 days before launch, I didn't leave my house. So was... <laughs> yeah, yeah, <I> <laughs> uh, значит, uh, вопрос от, от uh, Елены: да, на каких инвесторов Майкл ориентировался в своем начале развития Дейзи? Он говорит, что он привлек в Дези всех. Uh, то есть он абсолютно работал со всеми, uh, и не только он всех привлек, то есть там не было какой-то целевой аудитории, именно какой-то тип инвесторов, которых он привлек. Он привлек, особенно в начальном этапе, абсолютно всех, кого знал. И он просто не покидал uh, дом, он круглосуточно работал. Да, потому что, когда ты стартуешь в бизнесе, очень важно показать активность вот, и показать быстрый uh, результат. So that's why, Michael, of course, you, you became pace setter uh, right away. Uh, well... Uh, day one, we made В первый день он заработал uh, на реферальном плане 100 тысяч долларов и стал поиссетером, да, потому что, естественно, он uh, фокусировался, он фокусировался. Да. но мы говорим сейчас про предзапуск, он готовился к этому, да? это было вот два года. Right. И это был, конечно, результат uh, uh, массовых действий, да, вот. Uh, Ребята, мне, я приношу свои извинения, да, но мне нужно закругляться. Yeah, поблагодари, uh, пожалуйста, от нас. Мы, на самом деле, очень продуктивная, полезная встреча. Очень. Скажи, что мы очень благодарны. Конечно, мы не можем использовать его инструкции, большинство из нас. Но мы поняли, что нам нужны свои такие. Майкл, Катерина, она хочет благодарить вас на behalf of our community. Это был очень вкусный встреча. Uh, unfortunately, we cannot use your tools uh, because uh, people there just don't speak English. Maybe some some of those tools can be translated, but we strongly realize we do understand that we need to to to to make similar tools in Russian language. We are doing this uh, right now as we speak. So starting from last month, we built a lot of tools in Russian language. So to to to to make uh, this market stronger. So yes. thank you, thank you so much. Uh, Uh, он да, он говорит, что было, было, было, было приятно с нами совсем пообщаться. Ребята, давайте традиционно Майкла большим количеством плюсиков, сердечек отблагодарим в чате, чтобы он увидел, да, uh, вот, uh, и ему будет приятно. Поставьте ему большое количество каких-нибудь приятностей в чате. Майкл, so they дайвона, дайвона, uh, welcome you and thank you in the chat, if you read the chat, so to give you some hats and pluses. Спасибо. ребята, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Вот. До новых встреч. Эта встреча, естественно, записана. Вот мы